Всем привет! С вами компания Фундамент СПБ и мы находимся на нашем объекте Стрельна, где у нас почти все готово под заливку бетона. В этом ролике хотели бы с вами поговорить про армирование. Для чего же нужна арматура в железобетонной конструкции, какую функцию она несет и в целом рассказать, как происходит этот процесс. Самая популярная, самая ходовая арматура на нынешний день это 10 или 12 диаметра, это значит толщина арматуры составляет 10-12 миллиметров, также широко используется арматура диаметра 8 миллиметров и 6 миллиметров. За счет как раз вот такого рифленого профиля и происходит надежное сцепление бетона с арматурой, поэтому в нагруженных конструкциях мы используем именно такую арматуру, именно такого профиля. У разных диаметров арматуры есть свое предназначение. Проектировщик собрал все нагрузки, которые будут воздействовать на фундамент и по его расчетам 12 арматура подходит сюда лучше всего 8 арматура сюда не могла бы подойти потому что конструкция работала бы неправильно и просто разрушилась и диаметр э, арматуры увеличивать тоже не стоит потому что ну это просто нецелесообразно Как же скрепить между собой арматуру? Вот У нас есть два стержня, которые необходимо между собой закрепить. Для этого у нас используется вязальная проволока. Она уже рабочими приготовлена вот в такие пучки. Даже сделан один стержень под то, чтобы завязать два стержня арматуры. Собственно, с помощью вязальной проволоки и вязального крючка арматура у нас связывается между собой. Сейчас Алексей продемонстрирует, как с помощью крюка и проволоки связывается у нас арматура. Строительными правилами регламентируется вязка арматурного каркаса в шахматном порядке. Перед вами вот такой гнутый элемент из арматуры 8 диаметра. В простонародье его называют лягушка. Он необходим для того, чтобы разделить в конструкции нижнюю и верхнюю сетку между собой. Сейчас покажем, как происходит гнутье прута арматуры. Это Алексей нам продемонстрирует. У нас здесь есть самодельный гибочный станок, который отлично справляется с функцией гнутья арматуры. Сейчас мы с вами уже находимся на самой арматурной сетке, их у нас здесь две. Верхняя и нижняя Начнем с того, что перед вами ячейка Связанная из арматурных стержней с Шагом 20 на 20 Шаг этой ячейки рассчитывается всегда на стадии проекта Просто так на глаз взять и повязать арматуру С определенным шагом Это будет некорректно, неправильно Конструкция может разрушиться или работать не так, как должна И элементы, которые мы вам показывали Которые гнули на гибочном станке Вот они у нас разделяют верхнюю и нижнюю сетку также здесь можете видеть фиксаторы. Это такие а, пластиковые изделия, которые нужны для того, чтобы создать а, защитный слой арматуры. Зачастую производители арматуры изготавливают стержни а, длиной порядка 12 метров, а, но иногда а, этой длины одного стержня в конструкции не хватает, и приходится стержни соединять между собой. И тогда у нас образуются перехлёсты арматуры. А, вот вы видите, между собой соединены два стержня. Соединены они не просто так, длина перехлестов она а, нормируется, составляет обычно а, 40 диаметров арматуры, ее толщины. И перехлёст арматуры а, не может быть а, на каждом а, прутке, то есть он обязательно должен идти через один. А, это требование снипов. Сейчас мы с вами подошли а, к конструкции террасы, которая будет заливаться вместе с фундаментом. Здесь вы можете видеть, рабочие сделали себе разметку капроновой нитью, по которой дальше будут вязать арматурные стержни. Вот Арматурные стержни уже подготовлен, то есть на это место, вместо нитки, снизу будет подвязан арматурный стержень. Сейчас перед вами выпуска под армирование террасы. У нас терраса находится на другом уровне относительно фундамента То есть фундамент у нас зальется примерно вот в этот уровень А терраса будет примерно вот на таком уровне Первым делом бетонируем фундамент Затем вяжем армокаркас террасы Переставляем опалубку и бетонируем террасу Если вы строите фундамент в нашей компании, фундамент СПБ, то вам не за что беспокоиться. Наш технадзор проверит все армирование перед приемкой бетона, укажет рабочим на все недостатки, которые были выявлены. И только после того, как он одобрит, примет армирование, мы будем принимать бетон в конструкцию. Но если вы строите без наблюдения профессионалам за стройки, то сейчас расскажу о том, на что нужно обратить внимание при приемке армирования. Итак, пункт первый, на что следует обратить внимание, это на выбор поставщика арматуры очень немаловажно качество арматуры, из которого вы строите, очень также немаловажно, чтобы поставщик был честным и привез нужное количество арматуры, которую он заявляет, потому что с поставщиками арматуры очень часто возникают вопросы по весу арматуры, по количеству хвостов. Это очень важно работать с проверенным поставщиком. Второй момент, если вы работаете по проекту, очень важно следовать этому самому проекту, соблюдать именно тот шаг, который указан в проекте, соблюдать именно тот диаметр и требовать этого с рабочих, чтобы все элементы были на своих местах с нужными прихлестками, с нужными защитными слоями. Это очень важно в армировании. Подведем итоги всего вышесказанного. Первое, это вам следует выбирать хорошего поставщика материалов, в том числе арматуры на ваш объект. И второй, очень важный пункт, выбрать профессионалов, с кем вы будете строить. Если у вас проблемы с пунктом номер два, вы не знаете, где найти профессионалов для строительства вашего фундамента, вы можете всегда обратиться в нашу компанию «Фундамент СПБ». Мы обязательно дадим вам профессиональную консультацию о том, как нужно строить фундамент и на что обратить внимание. Всем спасибо, с вами был Алексей, и до новых встреч!